МИД против коллектива All Your Dreams Гранд-финал Патриотс Турнамент Number One Дамы и господа, с вами Александр наев -Смирнов. Женя Хакуна Матата, двоечник Скорп и Витя за команду МИД Кессон 21-й Сильвер Бэтбой за команду... All Your Dreams и Дифингидромин, да, его почему-то никнейм я забыл озвучить, но, в общем, он здесь тоже присутствует. Я, наверное, пропустил, они на фасткапе играют или на микс-сервере. Сашуленько, на микс-сервере. Она же, кстати, выигрывает команда All Your Dreams, ну и здесь, я думаю, в общем-то, даже и не стоит э, говорить о том, что это, разумеется, смена сторон, нелогично ни с какой стороны начинать здесь в обороне, хотя, ну, прошу прощения, в атаке, хотя всякое вообще может быть. Добрый вечер, многоуважаемый стример, Данил, приветствую. Так, Александр, передайте, пожалуйста, привет Акаи Рустам. Рустам Акаи, приветствую вас. к вам, хорошего вам настроения. <как> ну что ж, ребятки, поехали. Всем приятного просмотра, командам удачи и надеюсь, что будет все очень и очень интересно. А самое главное, все будет, конечно же, честно и красиво. А в атаке начинает команда мид, именно от их действий сейчас будет зависеть то, как... Пойдет этот матч, будет он активным или ребята сыграют в полупассиве, будет он быстрым или медленным, сложно представить. Но пока для вас небольшой интерактивчик. В чатике, на ютубчике есть голосовашка, вы в ней можете проголосовать за команду, которая, как вы считаете, выиграет. В общем-то, это ни на что не влияет, это просто такой соцопрос. Пока что 73% голосов отданы команде «Все твои мечты», в их победу верят Зрители чуть-чуть больше, но ну, ничего себе, чуть-чуть, да, семьдесят три, двадцать семь. А, выход от команды МИД на точку... ё ё Женя не успел убить оппонента. В результате получился досадный размен, который, в общем-то, был не нужен, конечно, команде МИД. Но ситуация 2 в 2. В принципе, она нормализовалась. Кессон вместе с Гидромином пытались сейчас пушить Скорпану. Но Скорп просто не останавливаясь на ноге, разваливает два кабинета, что первого, что второго. И это 1-0 за местцом Это какой-то турнир? Да, абсолютно верно. Это турнир. И ссылочка на этот Турнир находится в описании к данному видео. Ассаламу алейкум всем из Казахстана, пишет Серикбол И Казахстану тоже большой-большой привет. Спасибо, ты самый лучший ведущий. Али, благодарю вас. Ну и в итоге... В итоге, естественно, команда All Your Dreams будут отыгрывать второй раунд карты Трейн с пистолетами. И команде МИД, хочешь не хочешь, а придется с девайсами принимать э, соперника на пистолетах. Но здесь у нас, кстати говоря, закрытая оборона. То есть даже невзирая на отсутствие девайсов, получается вот такая вот история. Анна, приветствую вас. Может, следующий получится более официальным и подготовленным? Э, в плане турнир? Да, ну я думаю, и так все хорошо. 16.10, господин Сомчик пишет В чате. Решает он, что выиграют мечты Ну, посмотрим, посмотрим Во всяком случае, 21-й именно Он открывает счет по убийствам Делает первый фраг, а далее Женя забирает Гидрамина. Это ответка за погибшего Скорпа Но при этом занятие точки А до сих пор еще как бы До ума не доведено Женя, минус Сильвер, перестрелку выигрывает Однако теряет половину своего лайфбара Двоечник. Вырубает бэдбоя. Кессон 21-й остаются по-прежнему еще как бы в пределе. Но минус Кессон. И 21-го я только успеваю вам включить, а его сразу убивают. Обидно. 2-0. На next турик можно собрать исключительно женскую команду. А вот это, кстати говоря, интересно. женский Counter-Strike это штука такая замечательная. И хочу вам, кстати, анонсировать, дамы и господа, в воскресенье, если что, вдруг кому интересно. Я комментирую женский турнир. По КС-1.6 от проекта Женский эпицентр, собственно говоря. Поэтому вот в воскресенье в 19.00 приходите на, на канал. Что сейчас получил? А, о, бат. О, Даниил, спасибо большое за спонсорскую подписку. Я уже забыл, что означает этот звук от души. От души. Бэтбой минус Хакуна Матата. И, кстати, шутки шутками, а пистолет в результате разменялись в плюс. Правда, плюс, конечно, получился не такой уж и уверенный, но двоечник пытается исправить ошибки всех своих тиммейтов, по крайней мере, пытаясь... Ой, Бэтбой! Вы видели? Вы видели, дамы и господа? Отмотайте назад этот момент непременно нужно увидеть еще один раз. Он стрелял в первого соперника, а попал в голову другому совсем. Абсолютно на халяву попал в бубен. Вот это да. Вот это халявный минус просто сейчас в исполнении от... В исполнении от... В исполнении... елки палки Силь... Сильвер! Четыре минуса. Вот это отворот-поворот. Сейчас двоечник минус от 21 2-2. Сверхбыстрые раунды я просто, увидя первые два раунда, подумал, что матч будет идти, ну, достаточно усредненно по скорости. А тут неожиданно получается, о, вон какая штука. Несколько быстрых раундов и 2-2. Вот вам и быстрые раунды. Не всегда они работают. Это какой-то просто прям Ой, Сашуля, еще... <смех> спасибо большое, товарищи спонсоры. Теперь у нас еще и Александра является платным подписчиком на Твиче, э, за что ей большое-большое спасибо, Сашуленька. Муа, целую ваши руки. Тем временем, давайте все-таки возвращаться к матчу, и в матче мы с вами встречаем... Размен. Разменно перестрелять умудрился Кисон через стенку своего соперника. Ну, логично через стенку там что перестреливать. Много ума не надо. Самое главное попасть. И двоечнику упал, наверное, я так полагаю, расстроившись э, такому повороту событий. Кисон хорошую реакцию демонстрирует. Забирает Женю. Минус от Сильвера по Скарпу. И снова численный перевес уходит на сторону команды LU Dreams, хотя мид были сейчас близки к тому, чтобы этот перевес изъять. И снова я не успеваю ничего договорить, Хакуна Матата, находившийся под попдогом, мог вполне сейчас забирать оппонента в зигзаге и выходить на ситуацию один в один, но по стрельбе, как вы видели, более проворным оказался игрок обороны. Что ж, это 3-2 в пользу коллектива All Your Dreams, на этот раз ребята вырываются вперед, и здесь, видимо, произошла активация, э, так скажем, сильной, сильной стороны, которой сейчас обладают игроки коллектива. All Your Dreams. Дефин Гедрамин вместе с Бэтбоем и Сильвером абсолютно спокойно и непринужденно закрывают выход на шестую линию от оппонентов. Это 4-2 экономический, получился посредственным, но цели своей, наверное, игроки команды МИД все-таки смогли достичь, а целью, я считаю, здесь было просто побыстрее проиграть этот раунд и все. Сань провайдера снова пускает. Ну, Дурик это можно и нет, а вот... А вот да А вот провайдера можно, я думаю Нет, кстати, с интернетом сейчас все нормально Это вот евреи Сейчас, конкретно в этот момент Провайдеру вашему нужно дать люлей Потому что у меня сейчас все пока что хорошо Фу. Очень сильно боюсь Боюсь сглазить, ведь такое вполне возможно Ну что ж, обоюдный на раунд 30 секунд раунда уже позади И, наконец-то, впервые друг друга увидели Ребята, это Дефин Гидромин И встретился он с Вити. Вити, кстати говоря, чуть не умер после этой встречи Поэтому тут нужно играть снова сверхосторожно Женя ждет аркаду В общем, все игроки команды МИД Просто ждут аркады от оппонентов Я не знаю, можно ли, в принципе, ее будет дождаться Ну, Сильвер в упоре готовился принимать апдаун Справляется с этой задачей ну а Женя выходит и дает быстрый размен. Вместе с этим начинается выход на точку Б. И здесь Бэтбой в упоре. Просто Сэмочки сразу вставляет первому, следом вставляет второму. Ну, как бы 4 в 2. Что еще сказать? Нечего говорить. Дефин Гидрамин, блестящий хэшот Жене. Хакуна Матата снова остается один. Но если в предыдущих раундах он оставался один в два, то теперь, конечно, один в четыре. Ну, вообще не выглядит так, что можно такое выиграть. 5-2. А, сколько будет карт? Спрашивает Надир в чате. Отвечаю. Карт будет либо две, либо три. А, Все зависит от того, какой счет будет по картам. Если команда номер какая-то выиграет карту Трейн, и они же выиграют карту Тускан то мы с вами не увидим третью карту. Если счет по картам будет 1-1, то будет сыграно третья. И в качестве третьей карты будет выступать The Dust 2. Самая стандартная карта, но будет она десайдером. Именно на самой стандартной, в случае чего решится все, как вот оно будет. И снова медленно. Мне нравится, что мид пытаются играть максимально тайтовую атаку, но справедливость ради, она у них не очень-то сильно работает. Вот с девайсами они еще не пытались играть быстрые раунды, и, наверное, может быть, стоило бы попробовать, да? А, братан, передай привет Ситоре. Э, Ситора приветствую. Надеюсь, правильно прочитал. А, вернее, надеюсь, правильно передал. Дефингидрамин, даблкил, один минус по 21-му успели сделать игроки команды мид, Ну вот он второй по кессону. Начинаются прострелы из зигзага, и Витя, не теряясь, пытается... Стреляться сразу с двумя оппонентами, но получает очень много демейджа с прострела. Здесь Сильвер у нас притаился. За вагоном слишком широкий стрейф. Ну, неоправданно широкий стрейф. Мне кажется, это, конечно, прям подстава-подстав так открываться. Ну, то есть это оставить... Э... Такое открытие, это оставить Дефингидромина. Блин, одного в три у Скорпа один хп. Это всего-навсего остается. Дефингидромин в полуприседе направляется не туда. Видимо, он подумал, что это будет точка Б. Но нет, это точка А, и потеря времени, которую сейчас допус допускает Дефин Гидрамин, просто кошмарно. Но нет, он все-таки понял, что это точка А. Может быть, даже он сразу и понимал. Не увидел. Да ладно, не увидел! Торчащего Скорпа не заметил, серьезно. Ну ничего. и чего? И чего вы, господин Дефин Гидромин, приперлись здесь? Простите, на что вы уже тут надеялись? Ай-яй-яй. Нельзя же так делать, нельзя. 5-3. После этой карты будет еще карта с этими командами. Да. Да, ребятушки, да. Нужно три карты. Ну вот тут посмотрим. Тут все будет зависеть от того, насколько продуктивно будут играть коллективы на второй карте. да, Потому что первую, понятно, кто-то по-любому выиграет. И вот все будет уже зависеть от второй карты. Итак, наконец-то что-то быстрое на точку Б, что-то агрессивное и, наверное, многообещающее, хотелось бы мне сказать Но тут, конечно, опять-таки сложно предполагать, потому что выход то в итоге не последовало С запозданием и и очень неудачно команда МИД пытаются все-таки зайти на точку Б Почему не стали заходить через верхний парик? Вот такой вопрос меня, наверное, больше всего в данном контексте интересует я думаю, через верхний было бы удачнее, да, потому что как минимум э Сильвер, если я не ошибаюсь, находился у нас, по-моему, на верхнем парике. Он видел первых соперников, и они его испугали, он отошел. Саня зазнался и не читает сообщения модеров. Фу, да где я не читал сообщение модеров? Секунд на пять стрим завис. Н не знаю, ничего не зависало. Потери кадров ноль, господа. А что я не прочитал, то Богдан, где я не читал ваше сообщение? Продублируйте еще раз. Котов за человека не считают. Кстати, хорошая идейка. Ну что, экономический умит и почему-то место решил сыграть его. Ты не прочитал, как я Богдана на имке слегка обыграла. Оу, ничего себе! Ну, тут... Так лучше бы я и не читал же это, да? Правильно, это же для Богдана должно быть стыдно, наверное. Шутка. Смотрим дальше, дорогие друзья. Уже второй минус от All Your Dreams. И неудивительно, потому что команда МИД делает сейчас, ну, весьма странный раунд, откровенно говоря. Очень странный. И если вы спросите, в чем здесь странность, то я вам незамедлительно отвечу. Почему-то на экономическом раунде они решили, что медленный раунд э, и открывашки по одному сработают лучше, чем, например, фаст-выход куда-либо Странное решение, но да ладно Потом на 1к битков выиграл Сашу на диглах, не поддавался даже М -м, Понял, понял <ti> Мы на 30 евро играли, я проиграл дважды А, ну я сожалею, сожалею, Богдан, вам не повезло Два минуса от Сильвера. Далее, наконец-то, последовал размен. Команды МИД смогли угомонить э, удерживающего точку А соперника. Но сюда подкрадываются уже постепенно новые и свежие силы команды All Your Dreams. И сопротивление команды МИД подавлено о -о очень быстро. Пока что, к сожалению, я вынужден констатировать факт, что матч проходит в одну калиточку. Я, честно, конечно сказать, думал, чуть-чуть э, он будет как бы правильно выразить свои мысли. Более захватывающий. Пока захватывающего мало, но, тем не менее, меня воодушевляет то, как команда «Все твои мечты» подошли к вопросу проведения гранд-финала, да, то есть они прям явно к нему готовы и готовы на порядок выше, чем команда «Мид». Ну, снова у нас попытка занятия винта. Там сразу Бэтбой забирает Витю, и уже, мне кажется, никакого занятия винта быть не может. Сильвер отправляется в аркаду, и еще два минуса. Выбивается бомба, третий минус от Сильвера, и один оденешенник э, от Дефингидромина. 9-3, ну, сверх, по-моему, уверенной оборона. Команде МИД при таких раскладах вещей... В первой половине точно ничего хорошего не светит. Можно, конечно, понадеяться на вторую. И, в общем-то, эти надежды, они на самом-то деле, вполне себе легко воплотимы. Двоечник, ничего себе. Хороший выстрел. Скорб. Там даже две снайперские винтовки. Но две снайперские винтовки в атаке, мне кажется, чересчур избыточно, но ну, ну много. Игрокам атаки нужно держаться за свою мобильность, которая у них, ну, разумеется, теперь не будет из-за того, что они сами себя поставили в такие рамки. Бомба установлен, установлена, простите, сильвер, остается один, ну и тут, конечно, позиционно мид все-таки оппонентов сейчас поиграли, переиграли, я не скажу, что тут победа целиком и полностью за счет перестрелок или чего-то еще, как раз-таки за счет позиционки мид выиграли этот раунд, потому что занятия из сотни, плюс э, зелени, ну, собственно, достаточно, ну, 20 рублей на бублике прилетает от Токио, большое спасибо, если кто не знает, Токио — это девушка. Огромное за это спасибо, мадам. Ваши руки я тоже целую. Скорб, минус со снайперской винтовки по бэдбою. И это энтри, как вы понимаете, фраг для коллектива МИД. Собственно, численный перевес, какой-никакой. А это всегда замечательно и прекрасно. Главное, конечно, уверенно продолжать сохранять его. И желательно бы еще и реализовать. Ну, для того, чтобы уж прям совсем все было шикарно. Но пока что сейчас Скорб накидывает отличные хаешки. Собственно говоря, в позицию, где никого нет. Потому что здесь двоечник, и зачем туда было кидать хае? Я в итоге прикола так и не понял. А, Петр, приветствую. Завтра пересмотрю матч. Приятного вам завтра просмотра, Петр. А, Витя, минус. Кисон разменивает по скарпу, и Женя забирает Кисона. Таким образом, двухкратный перевес за мясом. И это легкий, по идее, пятый уровень. Пятый уровень. Ну, вы чувствуете, да? <смех> чувствуете, насколько меня сносит. Какой нахрен уровень? Конечно же, раунд. Последним остается Дефингидрамин. Ну, хотя, кстати, тут все не настолько-то уж и однозначно. Да, 17 хп скажете вы. Это очень-очень лоу -очень ХП, но если удачные тайминги, а почему бы и нет? Женя и Витя. В общем-то. Женя и Витя могут. Петр, спасибо большое. 300 рублей от Петра, которые почему-то снова не вылезают на экран. Я не знаю, почему, что уже с этим донейшн алерксом не так. И каждый день нужно заходить и что-то там подкручивать. Каждый день. Боже мой, это же уже просто невозможно! Ты заходишь, то уведомление не появляется. Ты заходишь на, на сайт, там почему-то все сбилось. Ты заходишь, все это редактируешь, оно на следующий день опять все неправильно работает. Я ненавижу эту чертову площадку, боже мой! Я на нее, как на работу, называется, хожу. Просто вот каждый день ковыряться в настройках. Это, знаете, как купить себе какую-нибудь поддержанную... Э, очень поддерживан, поддержанную жигу и просто каждый день ковыряться в ней в гараже. Ужасная вещь, ужасная. Хуже ничего не придумаешь. Наверное, в аду так людей пытают. Но, дамы и господа, хватит о жигах и о неправильной и некорректной работе Донэшн Аллерса. Все-таки давайте... Так, кстати, всем хорошего вечера, по-моему, написал Петр, Не по-моему, а написал Петр именно такое сообщение. В общем, короче, жесть. Жесть полнейшая. Все, возвращаемся к матчу. Последний раунд первой половины. Ну и у нас пауза и пауза от Скорпа. То есть команде МИД нужно время для чего-то, пока непонятно для чего. Зато не скучно, если есть чем заняться с данной Талерц. Я в этом плане согласен, да. Чем-то, когда ты занимаешься, вроде бы не так грустно и скучно. Но, справедливости ради, здесь же ведь еще много всяких нюансов кроется. Помимо этого, провайдер, ОБС, э, Windows постоянно что-то где-то сбоит. Постоянно что-то где-то нужно перенастраивать. И тут alert то, в общем, он уже скорее мешает, чем позволяет нормально работать. У меня сейчас Жига Вас 2107 Семерка, о, -о, -о сочувствую. <laughs> Это очень, очень... Ну нет, ну как сочувствую? Ну, я, конечно, не считаю подобные машины вообще, в принципе, машинами, но... В целом, каждый, конечно же, вправе ездить на, чё, на том, на чем хочет. В любом случае, не стоит забывать, что машина это лишь средство, простите, передвижения. И какая бы машина она ни была, главное, чтобы она э, довозила из точки А в точку Б. <coughs> Хорошо комментирует. Спасибо большое, Мурадзан, от души. Петр, удачи вам и семье передавайте привет и мои самые лучшие пожелания в, в наступающем году. Сколько нюансов быть стримером. Думаю, наша снасть идея комментировать игры будет провальной. <с> Это сложно, да. Это, не, не, к сожалению, очень непросто. Нужно технически очень много всего знать. Не дочекали почему-то кессоны. Игроки команды МИД. Ошибка, конечно, грубейшая. В результате и бомба не установлена. И игроки атаки остались, ну, по факту, отрезаны друг от друга. Витя и двоечник абсолютно в двух разных местах. Вот Витю погибает, Ну, Витю погибают. Погибнули Витю и как бы все. Ну, короче. Обидка-печалька. 10-5 итоговый счет первой половины. Ну, на мой взгляд, команда МИД сыграли первую половину неплохо. И перспективы на победу в любом случае еще сохраняются. А вот команде All Your Dreams предстоит сейчас, конечно, потеть. Очень сильно придется потеть. Будем смотреть, конечно, что там из этого получится. Я ваши стримы жду, пишет господин Сомчик а, Ну, как, я как и обещал Если вдруг будет стрим, обязательно приду Ну что, врыв Все-таки врыв на точку А Достаточно быстрый, я хочу сказать Очень-очень агрессивный Но тут мне, конечно, вопрос больше терзает Почему мид решили сыграть в отдачу Точки А, при этом, кстати, бомба Вообще ставится на споте Б Просто какие-то нереальнейшие mind Games от команды All Your Dreams Заняли точку А, а бомбу поставили на точке Б. Ну, это, я хочу сказать, э, поистине хитрый ход. Действительно хитрый ход. Лично я повелся на то, что раунд будет разыгрываться на точку А, а по факту оказалось, что ставится он на точку Б. Неожиданно. Приятно порадовали. <связывая> А может, тебе хоть смайлики попробовать для твича нарисовать? Ой, Сашуль, ну я, наверное, все-таки откажусь. Я не, не могу так, ну... Это... Я как будто буду эксплуатировать ваш труд. Это очень некрасиво, мне кажется, будет. Но если для вас, Александра, это, конечно, не так тяжело, то я буду очень рад и очень признателен. Установлена бомба, но я, я нарочно не комментировал этот раунд, потому что он экономический, экономический, с точки зрения обороны, ну, естественно, практически не работающий, поэтому не обращайте внимания. В общем-то, дамы и господа, я ни в коем случае не против комментирования данного матча, ну, просто экономический раунд дал мне возможность, ну, хотя бы как-то... Пообщаться быстренько с чатиком Ну а теперь возвращаемся к матчу Здесь, конечно, по-прежнему экономический У мяса денег, собственно, как не было, так и не было Так и нету, вернее Но перспективы Мы всегда должны задумываться о перспективах И перспективы на взятие есть даже при отсутствии девайсов Ну, сейчас, видите, Сильвер подставился 21 отстреливает Аркаду в спину от Скарпа И Хакуна Матата 1 хп Вот где-то его... Дота не добил. И Витя минус бэдбой, ну а далее гибель двоечника и остались два родовых игрока обороны. Которые уже, естественно, в силу э, своей... Низенькой, низенькой... Э, как это? Как, как... Блин, короче, своего низкого хп. Ладно, не буду придумывать какие-то новые слова, а то сейчас боюсь, как обычно, что-нибудь ляпнуть не то. В общем, с одним хп один в три не выбивают, в принципе. Такой, конечно, может быть... Но обычно этим не занимаются на новые допы плюс 400 минимум зато у меня новый дом о а вот это кстати хорошо дом это замечательно мы вот с супругой все все никак не раздуплим на на на покупку нового дома очень хотелось бы ты видел мой видос да видел богдан видел конечно Двоечник. Минус Кисон, Это снайперская винтовка обороны, работающая на точке А. И Витя. Минус сильвер. Вот вам называется. Выходим по одному. А почему по одному выходим, предположить вообще сложно. 21-й забирает Витю, минус от двоечника, и Женя забирает бэтбоя. Хочу вспомнить... Так, совсем на секундочку. Чуточку, чуточку, чуточку. Вспомнить, что трейнов мы видели в рамках данного турнира не так уж и много. Если быть точным, только вчера э, два трейна посмотрели. И команда МИД себя показали с точки зрения... Именно обороны. Весьма и весьма уверенной командой. Но с точки зрения атаки было все хреновенько. Это я просто к чему. Сейчас МИД находится в обороне. В команде, в которой они вчера показали... Замечательный и красивый Counter-Strike Собственно, сейчас у команды All Your Dreams Если они спустя рукава будут отыгрывать э, Вторую половину, могут появиться Очень неприятные Нюансики, так скажем Бэтбой! Ну, хотя бы поставить бомбу Здесь это было бы уже идеально Да, бомба установлена, ну и, наверное, ГГ Мимо девайса, кстати, Бэтбой Пробежал, даже не стал автомат подбирать Это очень интересно очень интересно. Мог сейчас подобрать, например, м -ку? Или что здесь вот лежало? Да, М-ка. мог подобрать, но не стал этого делать. С Эмкой вероятнее всего, снайпера в бане смог бы перестрелять. Ну, ладно, что уж поделать. В долг постримишь, молодой человек? Товарищ Сафончик, вы же знаете, комментатор не может комментировать в долг. Как такое возможно? Ведь комментатору перед комментаторством нужно же что-то покушать, правильно? Как бы я же не приду в таком случае, в магазин и не скажу. А дайте мне хлеб, пожалуйста, в долг. Я вам приду, принесу деньги, как только мне Сафончик переведет за мою работу. Ну, также не работает, правильно? Так что, увы. Увы, ях. Это нелогично. Комментатор не может, а друг может. А вот по небратствам заниматься здесь, увы, не стоит. А двоечник 21-го сейчас забирает. Но ну, это, по-моему, достаточно крутое АВП на самом-то деле. Мид многое теряли, пока двоечник с Савиком не играл. Ну, все-таки удается залететь, тем не менее, всем твоим мечтам на точку. Грубо, конечно, сейчас ошибается Сильвер, но тиммейты вроде ситуацию исправляют. Тем не менее, двоечник по-прежнему с АВП, и позиция, кстати, у него весьма и весьма интересная. Интересно, она, как вы понимаете, тем, что о ней нет никакой информации. Он просто сидит за вагоном, а Кессон просто ждет, когда кто-то из его соперников откроется где-то в межрядье, чтобы отстрелить их. Ну, тут сложно, конечно, очень себе представить как Кесон бы реализовал свою позицию, потому что если его заметит, он уже явно оттуда не выйдет. Ну, в общем-то, так и происходит. 13.8. В бизнесе нет друзей и родственников, пишет Петр, кстати говоря. И вот тут я, кстати, полностью согласен, действительно. Увы и ах, но в бизнесе действительно места дружбе, к сожалению, практически нет. Вылетела раскидочка, забегание, забегание с пистолетами, ну, забегание с пистолетами в э, лице команды All Your Dreams э, не может быть, по идее, интересным на самом деле, да, потому что, ну, эмки однозначно примут, однозначно, варь, вариков других быть не может, снова кессон, хороший хэдшот, но 2 хп. Ну, с одним хп, вы помните, клатчи не выигрываются, с, с двумя хп, по идее, вообще-то, как бы тоже. Придешь к продавщице, так и скажешь, ждите, пока Сафончик переведет. Ну, я думаю, они мне скажут: ну, приходите, когда Сафончик переведет. Ну да, кстати, да, это говорил Бодров. Все, все, дамы и господа, смотрим. Временно от чатика я абстрагируюсь, потому что все-таки гранд-финал, а я слишком много, как я считаю, времени сейчас провожу в чате. Бэдбой с 21-м. Берут под контроль зигзака, Однако, как может такое произойти, я не знаю. Но Хакуна Матата выходит и обычным спреем просто пережимает двоих, а следом еще и третьего забирает. И выигранный без пяти минут раунд у команды All Your Dreams улетает в тартарары тарары Абсолютно не понимаю, почему и как. Сильвер. Однако удается сделать минус по Скорпу и пережить выстрел двоечника. Двоечник почему-то не попал. Но у Сильвера нет бомбы. Этот неприятный нюанс, скорее всего, здесь ничем, конечно же, не компенсируется. Но сделал вид, типа, убежал. На самом деле не убежал. Сильвер пытается просто перехитрить оппонентов. Как байтит? А как байтит? то жирно прям байтит на выстрел. Но понимаешь, все, <с> Уже не важно, что он там... Э -э что он там делает. В общем, глупости он делает, честно говоря, конечно. Сильвер, я имею в виду. Не стоило, конечно, бежать. Но сначала он байтил соперника на то, чтобы соперник открылся. И Сильвер его перестрелял. Но... Переиграли в результате его игроки обороны Потому что двоечник просто убежал Для того, чтобы Хакуна Матата успел сделать минус Вот так Просто и очень хитро Сильвер с хаешечки взрывает своего товарища по команде с ником 21-й. Хакуна Матата разменивается. Но тут, собственно, вы помните, да? Сильвер тиммейта убил, поэтому перевес он сразу подарил своим соперникам. Однако хороший хэдшот от самого Сильвера. Но, как вы понимаете, не спасающий ситуацию. 13-11. Барабанная, что называется, дробь. Команде Мид остается на самом-то деле, для того, чтобы выиграть в этой встрече. Гораздо меньше усилий приложить, чем команде All Your Dreams. Так как вроде бы нужно взять э, мечтам 3 раунда, что проще сделать, чем команде Mid, Которым нужно взять 5 раундов. Но 5 раундов за сильную сторону или 3 за слабую? Как вы думаете, что проще? Я хочу сказать однозначно, что 5 проще за сильную сторону. И пусть даже сейчас есть размены, не будем забывать, что у Кессона и Сильвера нет девайсов, но зато там, правда, две снайперские винтовки, э, в которые можно разбиваться очень уверенно. Скорб, два минуса с АВП и третий это Сильвер. Сильвер у нас пока что под вагончиками э, тусит, ну и Скорб. Не смог убить дигла, но зато минус достался Хаку на Матате. Хоть здесь, конечно, и была потеряна снайперская винтовка, и вроде это экономический урон для коллектива МИД, но мне кажется, нужно радоваться, потому что они все равно забрали раунд. Абсолютно неважно, как это было сделано. Здорово, братец, отлично комментируешь. Салеев. Э -э Шукурила, спасибо вам большое. Очень приятно слышать э -э, похвалу в свой адрес. Ну что? Кто-нибудь куда-нибудь выйдет быстро? Выйдут. Кстати, 20 секунд, 25 секунд раунда прошло, и Кессон что-то потерял на точке А. Именно хочу обратить внимание, что он там что-то потерял, потому что почему он действовал в соло, для меня лично остается загадкой. Витя насканировал Сильвера под вагоном, там видел еще одного оппонента, но я что-то не понял, его... Да, оказывается, убили. Бэтбой. Занял позицию на небе, но, ну, <с> видимо, там сейчас и останется, да, по всей видимости. Ну, потому что... Нет, не останется там. Успевает спуститься с небес на землю, но... 13-13. Одним словом, дамы и господа, матч... Замечательный. Почему замечательный? Ну, потому что уже теперь у нас временный ничейный результат. Просто под конец матча. Винстрик у команды МИД составляет уже какие-то просто баснословные раунды. Команда All Your Dreams во втором, в, во втором периоде этой встречи, так скажем, забрали буквально несколько парочку всего-то на все. Ой-ой-ой, Скорб! Скорб, вы видели? Минус от Скорпа абсолютно на шару. Просто стрелял в дым и тут внезапно прибежал откуда не возьмись его оппонент. Обидно, конечно, что так бывает, но так бывает. Так, ребятушки, вы там не ругайтесь друг с другом. А то, это, не, не ругайтесь. А то сейчас я расчехлю банхаммер всех, кто кто-то кого-то пытается обидеть, э, обижу сам. Давайте, не ругайтесь. 14-13. Да! Блин, я думал, это двое. Я думал, этот Скорб прострелил. Все-таки Савика нет. Это минус от двоечника на шестой линии, но в очередной раз начало. С энтрифрага у команды All Your Dreams И тут, конечно, будет очень сложно Очень сложно что-то будет сделать Как цепляться за раунд, в котором у вас как минимум нет экономики И entry фраг сделан совсем не вами, да? То есть у вас мало того, что нет девайсов Так ко всему вдогонку еще и у вас нет одного игрока в Вчетвером против пятерых с пистолетами против автоматов Ну... Ой, ой ой ой ой ну все, тут просто похороны. Это просто похороны величественной команды All Your Dreams. Пятнадцатый раунд, как не крути, все-таки останется за командой Mid. И это матч матчпоинт. Один. Всего-навсего один раунд. И команда Mid станут победителями карты Train. Ну а мы с вами отправимся наблюдать за картой Тускан. Произойдет это сейчас или не произойдет вообще? И я считаю, конечно, говорить преждевременно рановато. Так что давайте, в общем-то, увидим это сами. Воочу, что называется. Скорб минус 21. И вот вам выход на точку Б. Ну, типа, попытка не отпустить снайпера увенчалась лишь минусом по Бэтбою. Кесон. С дигла тоже, к сожалению, не летит. И это снова минус от Женни. Уже, кстати говоря, второй на приеме точки Б. Сильвер. Нет. А Дефин Возможно. Ну, один против пятерых. Типа Тускан будет дальше. Так Тускан или Тушкан? Ну, ну Тускан, разумеется. Ну, вообще, можно, конечно, называть Тушкан. Это тоже, типа, не, не, не ошибка, но все таки Тускан. Ух ты! Ну, минус по Скорпу. Типа, может быть. Типа, может... Может быть и затащит, но это была только, скорее всего, какая-то предсмертная э, конвульсия, дамы и господа. Что ж, первая карта.